Итак, друзья сегодня с вами сделали вот такой инструмент для сада для огорода для дачи так называемый полотик также есть у меня в заводском исполнении но опять же в заводском исполнении нам нужно покупать а мы с вами сэкономили и сделали из обычной старой лопаты два замечательных полотика